О, курва! О, курва! Стандартное газовое оборудование установлено в этой волге. Так что ставьте газ, ездите. Ничего опасного в этом нет. Ребята. Мы станем женщинами. Че он сказал? Андрей, Андрюшка, Андрюха, Саша, Юра, Шура, Шурик, Сашечка. Это очень трудно. Пойдешь? Перевернись, пожалуйста. Давай. Это был ну, удар? Ну как бы, да. Смотри, что будет? Настолько популярны, что у тебя тёлка вокруг тебя Выбирай любую, среди четыре тёлки, выбирай любую Ну и помни, что запасной вариант Бутылка всегда с тобой Где бутылка? Это целый мир думают, о, какой молодец форту занимается а я бегу пухать клехи пиво сливай Беги, сука беги! Здравствуйте, Никита, отдельный батальон старший пиги пиги В порядке, трезвый сегодня? Нет, как всегда в говно. Как всегда в говно, поезжайте, до свидания. А пиги так можно было, что ли? помоги-то залез, блять! Давай! Шевелись, плотва! Давай, блядь! Козой нахуй! Давай, побежали в езиротно! Меньше всего хромосом у муравья всего две, у человека 23 пары. А больше всего хромосом у тебя! Лей масло до тех пор, пока оно не начнет выливаться из движка сверху. Пеппа и Джордж приехали к бабушке и дедушке на обед. Нет. with a whip. Meow. Oh my. Yeah. <laughs> yeah. Что приходит вам в голову при слове Грег Мак? Блять, хуя себе, ебаный долбоеб, ебаный рот, блять, блять что? Нормально все? А, нормально говорю все. А -а -а. Рыбачишь? А -а -а. Давай, рыбачишь? Давай рыбачь.